Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вам показать, как приготовить люля-кебаб. Постараюсь, чтобы была легкий способ. Правильно, скажете, что это же мужское дело, но иногда женщины тоже на кухне хотят приготовить люля-кебаб, и поэтому с моим рецептом можно приготовить люля кебаб и в духовке, и в мангале. Наш рецепт 1 килограмм говядина жирная, 500 грамм жира овце, 200 грамм куриная грудка. Я все это заранее э, вытащила из мясорубки и смешиваю. Добавляю соль и перец по вкусу. Лук нарезаю на мелкие кусочки, нельзя вытащить из мясорубки. Для оставаться в форме, должно так и делать. По вкусу добавляем соль и перец, мелко нарезанный лук и хорошенько смешиваем. Постараемся, что мясо хорошо смешивалось. Надо немножко потрудиться. И поэтому говорят, что это мужское дело. Думаю, что женщины тоже справятся с этим. Сейчас разделим мясо на кусочки, вот в такой форме, чтобы нам было легче. Заранее сказала, что обычно я приготовлю в духовке, а сейчас и в мангале тоже будем. И все это покажу вам. Так, шампуры готовы. Сейчас мы будем приготовить и в духовке, и в мангале. лиле готова. готово! Приятного аппетита! Не забудьте подписаться на мой канал! канал.